Всем привет! Это мое новое видео, в котором я хочу рассказать вам, что же нужно начинающему фом-флористу. Думаю, что первое, что нужно, это вообще понимание, что такое фом-флористика. Ну, я, конечно, шучу, на самом деле все прекрасно знают, что фом-флористика это такой вид рукоделия, в котором цветы делаются из такого материала, как фомиаран. И он также называется еще пластичная замша, пористая резина, фом-ева, ну, в общем, там еще миллион, наверное, названий, я все не знаю. Точнее, не упомню. Короче, вопрос на самом деле очень актуальный, потому что не всегда мы знаем, что нужно нам купить в первую очередь, что можно ставить на потом, а что можно, в принципе, вообще не брать. И что это, где это, сколько это, и вообще нужно это или нет. Видео у меня получилось довольно емким, поэтому я решила разбить его на несколько частей. Ну, я думаю, что 3-4 части вполне хватит нам для того, чтобы обсудить этот очень интересный вопрос. В общем, на... Наслаждайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь, буду всем очень рада. Приступим к видео. Итак, с первого на первое я хочу рассказать вам про окрашивание. Окрашивание мы можем проводить различными способами. Ну, давайте по порядку. Первое, что у меня нашлось за кромах, это масляная краска. Ну, скажу вам честно, не знаю, сколько она стоит Покупала я ее давным-давно По факту, в принципе, она нам не нужна Поскольку масло, оно... Ну, не совсем хорошо ложится на фомеран. В некоторых моментах, да, оно подходит. Там, Если что-то нарисовать, нужно какую-то мелкую деталь. Но по факту можно и без него обойтись. Далее я себе купила акриловые краски. Отдала за них я, может, ну, порядка 400 рублей. Я, честно говоря, не помню. Давно было это дело. Очень хорошо она ложится на фомеран. Но в процессе, допустим, перетирания у меня с ней возникли проблемы. То есть, когда мы перетираем фон в руках то краска не держится так, как мне нужно. Но если нужно нарисовать какую-то мелкую деталь, то вполне можно использовать и акриловую краску. Далее. Первая пастель, которую я купила, масляная, это пастель, дай бог памяти, фирма Виста Артиста. Ну, в общем... Пастель, в принципе, неплохая, на первых порах она вполне выручает, стоила она около 350 рублей, она очень хорошая, но, как видите, и расход, кстати говоря, у нее не такой уж и большой, но она немножко грубая, она суховатая, то есть мне не понравилось это в ней, потому что, если я начинаю рисовать по фомерану, то остаются какие-то грубые вмятины, ну, не то, что нужно, неплохо, но и нехорошо. Далее, у меня давным-давно была в закромах вот такая старая петербургская сухая пастель. Пастель на самом деле очень хорошая, показалась, оказалась полезной на деле. Вот. В принципе, ее хватит еще надолго, но вот, когда я разжилась баблишком, мне захотелось немножко шикануть, и я решила купить себе другую пастель так скажем, эта пастель, это мечта наверное, каждого фон флориста фирма Мунго или Мунгео, не знаю как правильно исправьте, если знаете значит, суть в чем эта пастель очень-очень мягкая, даже несмотря на то, что она сухая, она очень хорошо красится и хорошо ложится расход у нее средний в принципе, вам хватит надолго ну... Но... Качество, честно скажу, это пока что лучше из того, что я видела. Вот можно посмотреть. Ложится очень легко, аккуратно. Далее у меня есть точно такая же пастель, только она другого качества, точнее другой текстуры. Это масляная пастель. Скажу вам. Рисовать ее одно удовольствие. Честно. Не рекламирую ничего. Ну, как бы, мне даже ее жалко использовать. Стоило, кстати говоря, вот эта вот э, э, пастель 48 цветов, масляная. Э, порядка половиной тысяч. А за сухую 36 цветов. Я думаю, что больше, в принципе, и не надо. Можно даже меньше. Я отдала порядка полутора тысяч. Покупала в Леонардо. Покупала со скидкой. У меня там карточка есть. Скажу честно, Леонардо. Ну, ручает но дороговато кусается конечно в цене ну если знаете где дешевле можете купить в интернет магазинах все это дело легко можно достать ну вот продемонстрирую например зеленую пастель которая уже использована у меня немного то есть она ложится легко без каких-либо усилий ту же масляную взять если другой фирмы то конечно будет похуже немного ложится. Вот, возьмем похожий оттенок. Ну, не нравится она мне так сильно, как Мунго или Мунгё. Но мне, если честно, Мунгё больше нравится говорить. Ну, не суть. В общем... Пастель можно на первых порах взять и попроще. Кстати говоря, вот этой фирмы, пастелька, есть и маленькие наборы, вы можете себе купить их. Также в интернете продаются э, по штучному, то есть можно купить себе несколько цветов, они порядка 50 рублей за штуку продаются, это я видела тоже в интернет-магазинах у девочек различных. В общем, пробуйте, покупайте. Но обязательно брать нужно и сухую, и вот такую масляную, вам они пригодятся а также необходимо обязательно иметь в наборе вот такую вот губку обыкновенную губку кухонную, при помощи, при помощи нее можно наносить как влажную так и сухую посты а также необходимые салфетки, салфетки я покажу сейчас, они у меня обыкновенные фирма всем известная не то Ашан не то окей не помню но ну, не суть. В общем, при помощи вот этих вот двух незамысловатых приспособлений можно наносить вашу пастель на фамиаран. Следующий лот на повестке дня это дыроколы. Итак, дыроколы бывают различных форм, цветов, диаметров. Значит, у меня со временем накопилось тут несколько драколов, как вы видите. Часть из них я купила в том же самом Леонардо. Часть я заказала в интернете. Вот эти два товарища у меня были куплены в Леонардо. Вот этот вот я вообще не знаю, зачем я взяла. Мне он пока что не пригодился. Но надеюсь, что в будущем я найду ему применение. Но нету пока у меня мыслишек по поводу него но неважно вот этот дракол кстати говоря меня очень выручил когда мне захотелось сделать гипсофилу гипсофилу я вам сейчас покажу вот она у меня вот такая получилась если будет интересно потом отдельно сниму по этому поводу мастер-класс небольшой как делать всякую мелочевку Далее драокола еще я заказала 5 штучек из точнее с алиэкспресса вот такие вот дырокольчики. Очень хорошо для подклейки Использовать вот такой дракол. И вот три штучки вот таких Вот эти вот по-моему я покупала Что-то рублей по 40 или 50 А вот эти вот мне обошлись Рублей 100-120 Но такой же дорокол Как раз таки в Леонардо По факту такого же диаметра Оказался рублей на 100 дороже ну, в общем, в принципе, ожидание оправдано. Мне они очень понравились. Сейчас я продемонстрирую, что они делают. Какие у них получаются цветочки. Сейчас мы эту крышечку снимем, чтобы она нам не мешала. Или не снимем. Снимем. Ну, в общем, смотрим. Оп. Получившаяся заготовочка. Вот она вот такая. Сейчас... Продемонстрирую все то же самое с остальными. Вот ну, такая малышка, очень даже симпатичная. Ну Кстати говоря, к слову, и вот этот мы сейчас продемонстрируем. Ладно, снимать не буду полностью. Вот такая вот загогулина. По поводу вот этих кар малышей карандашей скажу, что э, они больше пригодны, мне кажется, для скраббукинга, нежели для фомиарана, поскольку заготовки из них получаются очень маленькие. То есть я ничего с ними не могу сделать, потому что их никак не обработаешь. Ну, как бы, они массипусенькие совсем. Ну, как бы, если их нагреть, от них ничего и не останется. Они в фокусе. Ну, вот, для примера такая. И вот заготовка побольше. Разница ощутимая. В общем, не экономим, товарищи, вот здесь. Ну, по факту, без драколов жить спокойно можно. Ничего страшного, если у вас их нет. Надеюсь, что видео вам понравилось. Было информативным, содержательным. Ставьте лайки, подписывайтесь и ждите новых частей. Скоро они выйдут. Всем пока!